Дали вам, о, самая осведомленная аудитория на свете напоминать, что здоровье является самым ключевым условием полноценной качественной жизни. Добрый день всем, кто заботится о своем здоровье. В этом ролике мы подведем итоги 2022 года, который оказался сложным в развитии многих компаний в России. Но, как известно, именно трудные задачи развивает наш мозг. С 2019 года мы являлись ведущим экспортером медизделий в России и поставляли их в страны Европы и Америки. За прошедший год мы расширили поставки на Арабские Эмираты и Индию. Главный же наш акцент был сделан на развитие методики комплексной терапии позвоночника в России. О чем хорошо свидетельствуют следующие кадры. Мир меняется. Медицина не стоит на месте. Наука развивается, но заболевания никуда не исчезают. Вот парадокс. На боль в спине большинство людей просто не обращают внимания, ну как на проблему, которую надо лечить, а от нее ведь действительно могут быть серьезные последствия. Но чтобы коварный недуг не вернулся взад, надо устранять не симптомы, а причину боли. Это отечественная методика кордус и сакрус, которую разработали суровые челябинские нейрофизиологи. Суть ее довольно проста. Ложишься на аппарат и лежишь. Когда человек ложится на аппарат, анатомические вершины погружаются в мышцы на 3 сантиметра. Тем самым вызывая в них расслабление, а мышцы, когда они на расслабоне, забывают, как болеть. Немногие массажисты могут так эффективно воздействовать на мышцы. Методика Cordus Sacrus помогает также снизить стресс, способствует восстановлению нервной системы, улучшению сна, может помочь при головной боли и в других вопросах женского и мужского здоровья. А мужчины отмечают приятный побочный эффект после занятий с аппаратами, но уже в области таза улучшение потенции. У тебя ствол в кармане? Нет. Что? Два ствола. Я в последнее время данной штукой только и спасаюсь. Я пока летел домой, только и мечтал о горячей ванне, да полежать на данном приборе, чтобы хоть как-то восстановить спину после поездки. За океаном и в Европе уже давно спину лечат по методике Кордус и Сакрус. За 10 лет продано 150 тысяч аппаратов. Но самое интересное, в России она малоизвестна. Авторы и создатели – коллектив неврологов из Челябинска под руководством нейрофизиолога Юрия Корюкалова. Ну а если пользоваться аппаратами Кордус и Сакрус одновременно, эффективность повышается. Кордус Сакрус помогает. Навсегда избавиться от протрузий, грыж и ущемлений седалищного нерва. Прямых аналогов методики глубокой проработки мышц спины, вот как-то так получилось, нет. А это новинка от челябинских нейрофизиологов Кордус Вибро. Инновационный физиотерапевтический аппарат с вибрацией, который помогает от боли даже в запущенных случаях. А сакрос физио... Не только вибрирует, но еще и воздействует микротоками. В общем, методика корду сакру створит просто чудеса. Устройство недорогое, всего лишь 3 900. Это буквально как пару походов на массаж. А так у вас будет свой собственный мануальчик за эти деньги. Настоящее спасение для тех, кто ведет сидячий образ жизни. Если за месяц использования вы не почувствуете эффекта, производитель вернет вам деньги за аппарат. Его нужно применять тогда, когда у вас болит шея, тогда, когда у вас болит грудной отдел позвоночника, когда болит поясничный отдел. Метод неплохой, да? То есть вот здесь я давлю. Хорошо воздействует, то есть примерно как я пальцами работаю. Слушай, ну вообще достать больную точку этой штукой можно, я так скажу. Для поясничного дела действительно это работающее устройство, и э, можно его активно применять для разгрузки позвоночника после, скажем, рабочего дня, либо когда начинаются какие-то проблемы, только начинаются позвоночнике. Я использую кордус и сакрус как инструменты восстановления и улучшения иннервации. Аппарат выглядит очень простым, но он по-настоящему эффективен. Он устраняет боль, снимает напряжение, и мне хочется применять его в лечении пациентов. Думаю, это будет им очень полезно. Я чувствую комфорт и глубокое расслабление после сеанса. Мне очень нравится, что его можно помещать под голову, и вы можете прочувствовать тело от макушки до пятницы. Пап